Сто коротких дней световых Оттенки серого все давно, увы Ты, а с неба И до весны нам, когда до луны Так мало света и теплоты Но меня греешь ты А с неба падает снег опять Я просто буду Стала да.